Уважаемые граждане России, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы, с праздником, который всегда был и останется самым народным и самым священным и который уже на навеки стал символом нашего национального единства. Приветствую всех ветеранов Великой Отечественной. Вы не позволили поставить страну на колени и дали своим потомкам уроки истинного патриотизма. Это благодаря вам 9 мая навсегда останется днем освобождения нашего народа днем, с которого начался новый период мировой истории. Наши отцы и деды вынесли нечеловеческие испытания, но отстояли суверенитет и независимость Родины, дали всем нам заряд великой веры, веры в торжество правды и самой жизни, в нашу национальную силу, самостоятельность и свободу и открыли многим поколениям эпоху мирных свершений и побед. Мы встречаем уже 63-й победный май. Но трудные годы Великой Отечественной никогда не будут забыты. Мы лишь глубже понимаем их определяющий, судьбоносный для мира характер и все больше осознаем, насколько драматичная судьба, выпало на долю военного поколения. В те грозные годы плечом к плечу сражались с врагом люди самых разных национальностей. И сегодня День Победы отмечают миллионы граждан не только нашей страны, но и государств СНГ дальнего зарубежья. Его отмечают все, кто чтит подвиг народов, разгромивших фашизм. И чем дальше события той страшной войны, тем дороже наше вековое братство и солидарность, тем выше наша общая ответственность за дела на планете. История мировых войн предупреждает. Вооруженные конфликты не рождаются сами по себе. Их поджигают те, чьи безответственные амбиции – берут верх над интересами стран и целых континентов, над интересами миллионов людей. И потому мы должны помнить уроки той войны, но каждый день делать то, чтобы такие трагедии не повторялись. Надо крайне серьезно относиться к любым попыткам посеять расовую или религиозную вражду, Разжечь идеологию террора и экстремизма К намерениям вторгаться в дела других государств А тем более к попыткам пересмотра границ Нельзя допускать пренебрежение нормами международного права Право, которое было выстрадано всем мировым сообществом Право, без которого невозможно безопасная жизнь и справедливый миропорядок Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Мы встречаем 9 мая военным парадом, где пройдут в едином строю наследники Победы. Это они, сыновья и внуки, солдат Великой Отечественной, чествуют сегодня главных героев Дня Победы. Тех, кто участвовал в танковых сражениях и воздушных боях, кто поднимался в атаку, и бил фашистов на морских рубежах. И кто хорошо понимает, истинное назначение оружия и военной техники это надежная защита Родины. Наши армия и флот набирают силу. Они крепнут, как и сама Россия. И в их сегодняшней мощи историческая слава российского оружия. В них победные традиции и высокий дух нашей армии. Сколько бы лет ни прошло, мы не забудем оборону Москвы и Ленинграда, Сталинградскую и Курскую битвы, борьбу за освобождение Европы. И будем помнить о вкладе тех, кто бессменно трудился в госпиталях, на фабриках и заводах. Будем беречь эту память, беречь по призыву сердца, совести и долга. Дорогие ветераны, мы учимся у вас жить и побеждать во имя Отчизны. Работать так, чтобы наши дела были достойны ваших великих свершений. Работать так, чтобы наша страна была сильной, процветающей и счастливой. Слава солдату-победителю! Слава великой армии освободительницы! С праздником! С днем великой победы! Ура!